Ребят, привет! Все чаще и чаще к нам обращаются выпускники наших предыдущих, особенно первых потоков с просьбой получить еще дозу мотивации от меня, еще дозу конкретных инструментов от Антона, вообще побыть опять в этой атмосфере группы, победы и уверенности в том, что у тебя все получится. А есть те, кто действительно все внедрил, добился крутых результатов и ему нужно пройти, например, по еще раз курс со своими сотрудниками. Для кого-то это возможность получить новые инструменты на вырос, потому что то, что уже было сделано принесло максимально большие результаты и теперь нужно сделать следующий рывок штурмовать следующую цифру ну и конечно же есть такие ребята которые не успели заболели занимались с детьми откладывали ждали что когда-нибудь найдется время мы сможем посмотреть записи и внедрить и эти записи к сожалению закончились конечно же мы рады каждого из вас видеть на наших курсов вновь вновь вновь и вновь и нам очень приятно наблюдать за вашим развитием за вашими изменениями каким образом можно вступить с нами обратно в поток как можно быстрее, курсом он более апгрейденный, в нем больше новых данных, больше инструментов, он более продвинутый и, соответственно, он более полезный для каждого из вас. Просто оставьте под этим видео, если вы хотите к нам присоединиться, что я хочу. И с вами свяжется ваш менеджер и сможет рассказать вам, как это можно сделать.